Приветствую всех, и сегодня мы разберем аддон под названием Blender to Unreal. И также в нем присутствует инструментарий для создания анимаций Rigify to Unreal. Итак, прежде чем приступить, давайте в Blender мы переходим в правку, настройки и устанавливаем аддон. Ссылка будет в описании либо же в нашем дискорде. Жмем установить аддон, когда вы скачаете у вас будет архив, так и вы выносите эту папку на рабочий стол либо куда вам удобно. Так, и здесь вы переходите... Так, давайте я также перейду в Desktop uh, Blender Tools. Здесь есть Send to Unreal и Unreal Tool Regify. Uh, для начала возьмем Send to Unreal, переходим uh, в папку Release и выбираем последнюю версию, то есть 1.3.7. И жмем установить. Uh, далее... Возвращаемся на предыдущую папку и уеду Rigify, то же самое, релиз 1.3.6 и установить аддон. И после того, как вы установите, здесь находите в списке эти аддоны вот, Send to Unreal и Unreal to Rigify. Проставляете галочки. Все, аддон включен. И нажав английскую N, у вас здесь будет вкладка UETURIGIFY, а здесь сверху будет вкладка пайплан и экспорт SENT UNREL. Так, прежде чем приступим к обзору, давайте перейдем в Unreal Engine. И в проекте вам нужно будет кое-что добавить. Вы переходите в вкладку Edit, Plugins и так, переходим в основные плагины и пишем скрипт. И устанавливаем галочки для Photon Editor и Editor Scripting. Yes. Yes. И после этого нам нужно переустанов... э, перезапустить движок. Перезапускаем движок и теперь нам нужно э, перейти в Edit Project Settings и пишем э, фу, э, Execution либо Photon первое слово и находим Photon э, Remote Execution и ставим э, галочку на Enable Remote Execution. Это нужно для того, чтобы подгружать наши модели, когда движок не активен. Так, Теперь вернемся к блендеру и рассмотрим некий функционал этих аддонов. Для начала, перед стартом работы, я бы посоветовал перейти в настройки сцены, единицы измерения, и выставить здесь 0.01, это единица измерения э, нашего анарила. и также э, перейти во вкладку вид, поскольку вы видите когда мы отдаляемся, у нас как бы э, пропадает видимость, поэтому мы перейдем в вкладку вид и установим конец видимости в 50 метров, то есть теперь у нас все прекрасно видно. Теперь давайте разберемся, что за что отвечает. У нас есть здесь несколько коллекций по дефолту, теперь вместо одной. Соответственно, просто коллекция, это коллекция самого блендера, где, когда вы создаете какой-то объект, он помещается в эту коллекцию. Следующая коллекция у нас Mesh. То есть, если мы хотим перенести в Unreal только какой-либо Mesh, давайте я создам MeshCube Единственное, давайте... куб. У нас есть куб, соответственно И он находится в коллекции Mesh Если он не находится в коллекции Mesh То мы его сюда перетаскиваем То есть, к примеру, он находится просто в коллекции Мы его перетаскиваем в коллекцию Mesh И таким образом, когда мы нажмем Send to Unreal", Перейдем в Unreal. Появляется папка категория, папка asset и появляется у нас здесь наш куб. Так, на данный момент, к примеру, он без материала. Мы можем создать материал. возьмем создать материал. Просто давайте M. К примеру, основной цвет. Давайте мы возьмем изображение текстуру, откроем какую-нибудь текстуру. Так, ну, давайте вот эту текстуру. Нажмем Tab, это режим редактирования, и нажмем U и создадим умное UV проецирование. Жмем да, к примеру мы перейдем в вид текстур, <coughs> и у нас уже есть текстура. Давайте просто уберем блик и жмем send to Unreal, так, но прежде нам нужно удалить этот меш. Send Переходим в Unreal и у нас экспортировался материал, также у нас экспортировался mesh и экспортировалась текстура. Так, это я удалю, поэтому думаю принцип переноса статических объектов, я думаю, понятен. Так, это мы удаляем. Так, следующая вкладка у нас является вкладкой Rig. Что мы можем с ней сделать? Мы можем так переносить анимации, либо же какие-то риги. Давайте мы с этой вкладкой поработаем немного позже. И также у нас есть вкладка Extras. Эта вкладка отвечает за то, что не будет передаваться нашему Unreal, то есть если мы поместим сюда какие-то файлы, то они Unreal передаваться не будут, а будут передаваться файлы только с коллекцией RIG и Mesh. То есть это на тот случай, если у вас, к примеру, будет отсутствовать коллекция стандартная. Так. Так. С этим мы разобрались, и теперь давайте перейдем к нашему Unreal Tool Rigify. Как с ним работать? Нам нужно загрузить сюда меш. Мы жмем импорт и загружаем скелетный меш. Жму импорт. Так, мы получаем Mesh. Так, давайте я скрою лишние лоды, чтобы они нам не мешали. И что мы теперь делаем? Нам нужно определить источник. Мы выбираем нашу арматуру. Темплейт у нас Unreal Manekin. И в принципе мы просто жмем преобразовать. И мы получаем уже... инструмент, с которым мы можем работать так и как мы видим у нас на данный момент у нас rig переносится в коллекцию rig то есть там где написано root это наш скелет в extras у нас перенеслись все рычаги дополнительные которые в, Unreal, в принципе, нам не нужны и также у нас есть Mesh, который мы давайте перенесем в папку Mesh. Так, теперь по поводу а, самого плагина Unreal У нас есть а, здесь куча разных вкладок, но в принципе нам нужно здесь несколько к примеру если мы выделим какую нибудь руку у нас есть здесь IKFK и показывает название кости то есть это влияние IK костей на непосредственно наш меш то есть если мы уберем влияние то как мы видим у нас появляется функция ИК Так, у нас здесь э, еще один бот остался И не один Так Давайте вернемся в режим позы У нас является ИК Если же мы Ставим непосредственно FK, то, как мы видим, мы ничего не можем сделать. Мы можем брать только FK костями. То есть, сейчас я поставлю EK. И, как мы видим, у нас здесь остаются э, наши рычаги. Это рычаги непосредственно FK. То есть, те, что зеленые, это FK. Те, что красные, это EK. Ну, желтые, это тоже, соответственно, EK, только э, для наших основных костей то есть head spine и pelvis так и у нас также есть здесь несколько вкладок это FK to EK то есть мы можем FK кости переместить к EK для более детальной настройки и как мы видим они становятся на место IK костей и также у нас есть наоборот, ИК кости мы прикрепляем к FK. то есть мы нажимаем, и у нас рука становится непосредственно по форме FK костей. Так, давайте мы поставим его в какую-то позу. И также давайте я покажу, как сделать следование за костями. То есть, когда у нас непосредственно одна рука должна следовать за другой. Для этого мы переходим в настройки ограничителей кости, добавляем ограничитель, добавляем арматуру, добавляем целевую кость. Все так же самое, как и в прошлом варианте с статическим объектом. Мы выбираем целевую кость и теперь пишем hand r, так у нас здесь def hand r. Мы это нажимаем теперь мы снова ее ставим в какое-то положение и когда я двигаю правую руку соответственно у нас двигается и левая рука переходим в наш uh, unreal так нам нужно найти скелет character mesh и у нас здесь есть скелет. И что мы делаем? Мы вместо UE4 приписываем SK. И теперь мы просто в наш папку asset переносим наш скелет. Делаем move here и теперь жмем Send on real и переносим нашу позу. Переходим в папку анимации, у нас появляется папка анимация, переходим в папку анимацию и мы получаем нашу позу. Таким образом создаются анимации с помощью этого плагина. Так ну на этом все. Поэтому, если вам понравилось видео, то пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И также, скорее всего, что по анимации это последний ролик с помощью плагинов. И, возможно, если вам будет интересно, то я выпущу ролик о том, как полностью создать скелет своему персонажу. То есть с нуля, используя блендер. Также нанесение весов на скелет. И также перенос анриловских анимаций уже соответственно на ваш кастомный скелет. И использование не анриловского скелета, а своего. Поэтому всем спасибо за просмотр и до новых встреч.